Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас сегодня на нашем видео. Сегодня понедельник, поэтому традиционно поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, посмотрим, что нас ждет на неделе предстоящей. Также я расскажу о своих сделках, о том, что планирую и что открылось в прошлой неделе. Итак, перед началом напомню, что если вам нравится данное видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну, а сейчас на... В умах практически всех инвесторов существует мысль о во-первых второй волне снижения по ключевым индексам, то есть ну, в целом по фондовому рынку, ну и безусловно вторая волна коронавируса. Давно мы с вами не смотрели карту именно распространения, мы к ней обращались в предыдущие несколько месяцев, но вопрос стал уже несколько приевшимся, да, мы очень много его обсуждали и фактически никакой новой информации достаточно долго период времени мы не получали. Но сейчас, если мы с вами взглянем вновь на ту карту, которую мы смотрели, мы видим уже более, ну, почти 8 миллионов подтвержденных случаев заражения. И что, наверное, на текущий момент имеет большее значение – это ряд стран стали отказываться от карантинных мер. Кто-то начал в мае, да, кто-то продолжает сейчас в июне. Но, тем не менее, сейчас мы видим продолжение распространения коронавируса. Безусловно, страны, которые вошли в тройку лидеров по распространению – это Бразилия и Россия, конечно, прибавили к этому статистике, Но, тем не менее, сейчас и возникает ситуация, при которой уже в тех штатах, например, в США, где были сняты карантинные меры, вновь количество случаев. Мы с вами можем посмотреть по на публикацию, которая была на, на сайте Reuters, и здесь мы видим то, что такие на Аляске, Аризоне, Арканзас, Калифорния, Флорида, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, все они, все эти штаты дали информацию о том, что количество новых зараженных случаев увеличивается. И в целом, если мы с вами также посмотрим по США, мы видим то, что пока мы не превысили, да, понятно, что пиковые значения, которые были в апреле, но тем не менее, здесь мы видим, что нисходящий тренд, ну вот как раз для любителей технического анализа, он несколько притормозился. И фактически, если мы уйдем за рамки 25 тысяч случаев заражения в сутки, то, вероятно, это сопротивление может быть пробито. Ну и, собственно, еще одну волну движения здесь мы можем увидеть. Также накануне вечером власти Пекина обязали все столичные компании и бизнесы оставить работников в 14-дневный карантин после того, как в городе произошла новая вспышка коронавируса. Эпицентром стал крупнейший в Пекине оптовый рынок у десятков сотрудников, подтвержден диагноз. А представитель городской мэрии сказал, что для Пекина наступил чрезвычайный период. До новой вспышки в городе уже несколько недель не фиксировали новых случаев заражений. Ну вот, собственно. Подобная картина может сложиться и в других странах, и, безусловно, на этом фоне, на этом фоне многие как раз из участников, ну, скажем так, во-первых, то снижение, которое мы видим по фондовому рынку, оно, безусловно, связано с тем, что да, мы слишком быстро росли, ну, с одной стороны, да, и уже при малейших признаках возобновления какой-то паники, распространения коронавируса, большинство по всей видимости, ну, тем более, что сейчас мы уже видим это по факту, стали просто выходить из акций, выходить из фондового рынка, и фактически S&P 500 сейчас продолжает падение от максимума примерно на 8%, 8% и сегодня с утра также фьючерс по S&P 500 находится в красной зоне. Индекс NASDAQ также снижается, в пятницу у нас был зафиксирован локальный недельный таймфрейм, сейчас я переключусь на дневной. Пятница также прошла под знаком падения, фактически вся неделя закрылась под знаком минус для фондового рынка. NASDAQ также падает на порядка двух, около 2% сегодня с утра, ну и ключевые, в принципе, индексы, сейчас мы тоже будем говорить об индексах, они уходят в падение. Фактически то, о чем мы говорили на прошлой неделе, то, что коррекции намечается да, назревает но ну, вот собственно сейчас мы это на рынке и видим а теперь давайте пройдемся по инструментам и разберем, что у нас происходит, ну и посмотрим, давайте перед началом как раз инструментов, посмотрим календарь, что нас ждет на этой неделе. В календаре я ставлю текущая неделя, соответственно, приоритет выбираю высокий, и мы с вами видим, то, что ну, понедельник здесь практически никаких событий нет, да, то есть пустой календарь. Из значимых событий, скорее всего, если мы уменьшим значимость, то они здесь появятся. Вторник, значит, пресс конференция Банка Японии будет выходить, также по Великобритании выйдет изменение числа заявок на пособие по безработице, здесь ожидается прирост заявок, розничные продажи выйдут по США, здесь мы ожидаем снижение минус 33%. Также будет заявление Паула, это пройдет во вторник. Среда разрешение на строительство, здесь мы видим небольшой рост, изменение запасов сырой нефти, здесь мы также видим снижение по сравнению с предыдущим, и также будет еще одно выступление Паула, но, видимо, Паула будет на этой неделе говорить очень много, но ну, и в зависимости от того, что он будет говорить, рынки опять может начать лихорадить. В четверг из ключевых вещей это ВВП по Новой Зеландии, также изменение занятости населения по Австралии, здесь также ожидается прирост. И пресс-конференция Банка Норвегии, решение Банка Англии по процентной ставке. Ну, Норвегия нам, наверное, не столь интересно, просто увидел решение банка и зачитал да, данную новость тоже. Ну и пятница. пятница, здесь выйдет пакет данных именно по продажам. Здесь мы видим в Австралии прирост, да, то есть ожидается прирост продаж, розничные продажи в Великобритании. Здесь ожидается падение на, 103, на минус 135%. Розничные продажи также выйдут в Канаде, здесь ожидается прирост. Ну И вновь в пятницу выступит Пауэл. То есть получается, что три раза на этой неделе он нам будет о чем-то рассказывать, ну и, собственно, говорить о том, что происходит в мире и в первую очередь в экономике США. Ну и что США планирует с этим делать. Ну, соответственно, в лице Паула. Итак, давайте начнем с ключевых инструментов. Поговорим мы с начнем мы с евро-доллара. Здесь у нас продолжается нисходящее движение, да, то, есть то, что мы предполагали. На прошлой неделе, сегодня цена пока не обновила не обновила локальный минимум, соответственно, если это произойдет, это будет дополнительное подтверждение начало нисходящего движения. Лично я для себя сейчас уже в контртрендовую историю входить не буду, да здесь по евро-доллару буду искать возможности как раз купить уже после данной коррекции. Конечно, безусловно, было бы интересно купить где-то в области 1.07, но... Не факт, безусловно, что мы туда сможем опуститься. Поэтому в зависимости от того, где будут сформированы вот эти ценовые остановки, я буду искать возможности купить. Такая же стратегия по британской валюте. Мы чуть больше просели. Собственно, сейчас британская валюта также находится в нисходящем тренде. Сегодня обновили локальный минимум, поэтому пока здесь нисходящее движение продолжается. Если сопоставлять как раз дневной и часовой таймфрейм, здесь я тоже для себя буду искать возможности купить. Возможно, это где-то на 1.23 было бы интересно сделать 1.22. То есть, ну, понятно, что если купить, то чем ниже, тем, соответственно, лучше. Пока признаков на покупку здесь нет, поэтому просто смотрим, где это падение остановится. По паре американский доллар, канадский доллар здесь продолжается восходящее движение, то есть, то... Что мы предполагали, как раз с прошлой недели обновили локальный максимум, то есть здесь подтверждается также сохранение пока восходящей формации. Здесь с точки зрения основного тренда, который у нас есть, это тренд нисходящий, но вот как раз к нему присоединиться где-то в области 1.38 было бы интересно, да, то есть после завершения вот данного восходящего движения. Но пока, пока здесь рост у нас сохраняется. Сделка, которая у меня открылась сегодня, оставил я ее как раз в отложенный ордер в пятницу. Это пара американский доллар и японская иена здесь мы как раз подошли к области поддержки на 106 105 здесь я предполагал что если начнется как раз восходящее движение то было бы интересно как раз данную пару прикупить что собственно я и сделал по отложенному ордеру мы в пятницу смогли закрепиться как раз выше максимума в четверга. затем я поставил отложенный ордер на коррекцию вот сегодня данный ордер у меня сработал ступлос у меня пока остается за минимальным значением четверга и пятницы цель по движению я поставлю на 109.68, то есть цель такая среднесрочная, то есть несколько дней, то и неделю может потребоваться, чтобы парить туда дойти, но тем не менее пока с точки зрения текущего тренда она выглядит довольно-таки интересной. Соответственно здесь я ожидаю для сохранения вот данной формации, до да, данного движения, это обновление локального максимума, то есть в этом случае я получу как раз для себя дополнительное подтверждение и получу возможность уже скорректировать стоп-лосс по ходу данного движения. То есть здесь пока никаких действий не предпринимают, тут жду как раз движение вверх. По паре австралийский доллар американский доллар здесь также сохраняется нисходящее коррекционное движение. Ищем возможности купить ниже в моменте как раз завершения данного нисходящего импульса, поэтому сегодня тоже мы уже обновили локальный минимум, буквально последние несколько часов торговли, ну вот, к моменту записи данного видео, и соответственно здесь также я буду для себя ожидать завершения вот данного нисходящего движения и буду искать возможности как раз купить по новозеландцу тоже мы продолжаем снижаться, тоже здесь коррекция сохраняется, обновили локальный минимум, то есть с точки зрения часового таймфрейма, тоже у нас все подтверждения на сохранение пока нисходящей формации, но собственно пока на сохраняется, здесь покупать мы, безусловно, не можем. А золото делает попытки скорректироваться, уже, видимо, золото не выглядит настолько интересно, как в конце прошлой недели, а сегодня мы торгуемся уже ниже минимальной значений четверга и пятница вполне вероятно, что по золоту начнется коррекция, и все вновь начнут перетекать в американский доллар, если на золото золото падает, да то есть хотят его купить скорее всего чуть ниже, там по 1600-1650 фондовые индексы падают, но в целом фондовый рынок падает, и скорее всего это ведет к перетеканию денег как раз непосредственно в американский доллар. Ну, собственно, моя пара по паре американский доллар и японская иена как раз а, выглядит в этом случае интересно. А, индексы. Новый локальный минимум. То есть сейчас уже по фьючерсам на, на индексы мы с вами видим новую волну снижения. То есть мы фактически уже подходим к минимальным значениям, которые были в начале июня. DAX падает на порядка, ну, почти 10%, процентов начиная от локальных максимумов. Соответственно, с точки зрения часового таймфрейма, здесь тоже пока нет возможности присоединиться на покупку, так как у нас сохраняется нисходящий движений будем искать возможности купить да, на продолжение уже непосредственно роста но ну, скорее всего когда если выйдут позитивные данные по э, успешным испытаниям вакцины да или будет какой-то другой позитив связанный с коронавирусом например снижение числа зараженных и то что уже смогли да обуздать даже несмотря на то что открыли страны, открыли города, но пока вот этого позитива мы не видим и, собственно, инвесторы тоже вызывают в этом случае опасения. Uh, S&P 500 также продолжает снижаться uh, от локальных максимумов порядка 9%. Сейчас uh, мы uh, тоже фьючерс S&P 500 продолжает падать. Собственно, здесь мы uh, ищем также возможности купить после как раз вот данного снижения, тем более, что uh, волна восходящего движения была, да, была довольно-таки активна, практически без отката практически без коррекции но вот сейчас как раз коррекция может дать возможность неплохо закупиться как непосредственно с точки зрения трейдинговых идей да вот именно покупка спекулятивно по индексу снп 500 так и спекулятивные ну точнее так и инвестиционные покупки непосредственно с акциями в портфель то есть которые уже можно будет добавлять по более оптимальной цене так как в принципе сейчас все корректируется ну и как я уже сказал, то есть по S&P 500 я буду искать возможности купить после того, как вот данное нисходящее движение будет завершаться. Нефть продолжает снижаться, по нефтемарке Brent, по CFD контракту мы видим новый минимум, то есть пока еще не обновили минимальное значение пятницы, но сейчас торгуемся примерно по 37.20. Соответственно, здесь пока сохраняется вот данный нисходящий тренд, данное нисходящее движение, ну и по фьючерсу на WTI, здесь тоже мы видим, вот здесь мы уже видим новый локальный минимум. Мы минимальные значения обновились. Сейчас торгуемся по 34,76. Соответственно, здесь также пока сохраняется движение нисходящее, то есть, опять же, возможно, вот тот рост по нефти, который был, он был слишком активен. Тем более он рост, ну, в целом, на ожидание. То есть, безусловно, спрос не восстановился точно так же, как он был до коронавируса, но мы фактически вернулись плюс-минус к тем же ценам, которые, которые были в марте, да, но тем не менее спрос пока он не восстановился. Вот здесь как раз на этом фоне волну еще одну волну снижения мы вполне вероятно можем увидеть. Ну, а вот таким образом у нас начинается текущая неделя, поэтому будем дальше смотреть, что как ситуация будет развиваться. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Вопросы оставляйте в комментариях, но ну, а мы с вами увидимся в среду и Собственно, посмотрим, с чем у нас продолжается текущая торговая неделя. Всем желаю хорошего дня, хорошей недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.